Готовы запустить видеорекламу, но для нее нет ролика? Либо не знаете, с чего начать? Боитесь, что создание видео это очень сложно и доступно лишь избранным? Ничего подобного. Создать ролик для видеорекламы может каждый. И для этого не нужно никакого дополнительного оборудования или специальных знаний. И сейчас мы вам это докажем. Всем привет! Я Александр, и последние несколько лет я работаю с таргетированной рекламой в Webcom Group. Сейчас я покажу вам, как видеоконструктор MyTarget поможет решить все ваши проблемы с созданием ролика для видеорекламы. Чтобы попасть в данный конструктор, при настройке рекламной кампании следует перейти в одну из целей, которая поддерживает видеоформаты. В настройках рекламной кампании выбираем один из видеоформатов рекламы. Далее, рядом с кнопкой «Загрузить видео» есть вложенная ссылка «Создать видео». Жмем кнопку «Создать видео». Далее следует выбрать формат, который мы хотим создать. Кстати, видеоролики, которые создаются здесь, подходят для ВКонтакте и Facebook. Даем название нашему видеоролику и переходим в конструктор к созданию. У нас есть возможность добавления от 3 до 10 слайдов которые будут представлять собой слайд-шоу. Добавляем их. Если нам необходимо изменить цвет фона, меняем его в соответствии с нужным нам цветом на каждом из слайдов в отдельности. Загружаем креативы, из которых мы хотим создать слайд-шоу. Размещаем их нужным нам образом на слайдах. Указываем время, которое должен отображаться тот или иной слайд. Добавляем текстовый блок при необходимости, размещаем его нужным нам образом. Когда мы закончили, жмем на кнопку действия, выбираем нужное нам разрешение и жмем кнопку «Сохранить». После того, как видео сохранится, у нас есть возможность скачать его из конструктора. Далее мы можем загрузить его в интерфейсе и запустить нашу рекламную кампанию. Как убедились, это быстро, просто и удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!